Блин! Блин! Блин! Блин! Know, baby, no Больно, да? Не понял. О, блядь, я горю! Я ютубер! ютубер, ютубер, ютубер, Короче YouTuber. говоря, я ютубер! Сдохни! Сдохни! Что? Сдохни! А -а -а -а, Подождите мою жопу! Э, бобруха! Манканалида форма! Э, бобруха! <плых> Что? Что такое, дорогой? Птичку жалко. Быбруха, иди нахуй. Куда идем мы с гардочком? Большой, большой, тебе! Теперь... <связь> Я просто поплопну.